Ждет нас тобой. Приветствую вас, друзья! Вы на туб-канале ⁇ Все для клева ⁇ В одном из наших рейдов по реке Днестер с одесским рыбахарным патрулем мы проверяли количество лова и нормы вылова у рыбаков-любителей. Хочу сразу отметить тот факт, что многие рыбаки-любители знают правила любительского и спортивного рыболовства и не нарушают их. Но есть и те, которые нарушают. И о них будет отдельное видео на нашем канале ⁇ Всегда клево ⁇ А в этом выпуске я хотел бы заострить ваше внимание на рыбаке-пенсионере и его крики души. Обязательно напишите комментарий, что вы об этом думаете. Уверен, что это видео никого не оставит равнодушным. Ну, спасибо за сознательность, что все-таки как-то количество балабайков с учетом, конечно, если вы дети, то как бы проблем нет никаких. Это что-то Коля ловит на спине, а мы всегда на балабаке, потому что негде кинуть. Мест просто нету. Рыбаков куча. Это Коля попросили, ты не докидываешь туда, мы туда кинем. Вот мы два человека туда. Я вас понял. Это... Хорошо, хорошего дня вам. До свидания. Спасибо. Горючка сколько стоит? Ну, если из города, то примерно, ну, литров 15. Ага, и сколько это стоит? За ну, тремя карпами есть смысл? Ехать? А, мы, ну разве можно считать э, что? одно с другим? Вы же приехали с удовольствием за рыбалку, а не за... Нет, я приехал э, поймать, чтобы я покушал, чтобы я с голоду не умер. Потому что у меня пенсионная штука 800. Можно прожить на ней? Нет, нельзя. нельзя. Вот я приехал, чтобы наловить себе в холодильник забить. Можно это сделать? Ну, можно только, если по закону, только 3 килограмма можно. Ну, блин. ну а где же денег взять сюда приехать и назад вернуться, ну, только -то... 3 килограмма поймать. То есть, Ну, я понял. То есть вы потенциально постоянно нарушаете, я правильно понимаю? Я не просто, я первый раз за все лето приехал, я разочарован вообще. Я в шоке. А, в ч... а из чего вы шоке? Я в шоке со этих 3 килограммов. Ну, так закон такой. Какой? Для кого закон? Для людей. Для, Для каких людей? Mm. Это... Не люди создали этот закон, вот и все. Это не люди. Вы считаете, сколько должно быть рыбы? Да сколько угодно, сколько я поймал, сколько я должен взять. Да? Да. Угу. Ну, я... ну, не тону, конечно. Ну там 10-20 килограм. Может, я хочу сделать консервить? Я один раз приехал. Не каждый день. А раз я хочу за раз взять то, что мне положено. То, что я всю жизнь работал, на шариках говорю, за 100 гривен, да, или за рублей. Проработал, а теперь я ни на что не имею права. Вот где секрет в чем. Вот так вот. Я вас понял. С нас доели и доет и сейчас. Я вас понял. Спасибо. Спасибо за ваш комментарий. Но... Это нормально, я сказал. Ну, мягко. еще. Это мягко, еще мягко, да? да? да это мягко. Знаете, мне даже вам нечего сказать. Правильно, то, что понимаю. то что у вас такая мизерная пенсия, это это кощунство. Я работал, тяжело работал. Это, это кощунство вообще. Вот так, вот. Но. Все-таки, если говорить с точки зрения защиты природы, то в 3, 3 килограмма... Хорошо, если бы у вас была пенсия, допустим, 10 тысяч гривен... Я бы купил бы два кар карпа этих, или день, за день там одного купил, и, и не ехал бы, не позорился бы вот сюда. И не кормил бы комаров, как я вот приехал, и не знаю, я в этом лету не был. Я не знаю, вот, как меня съедят, не съедят комары за эту ночь. Понятно. Да, насчет пенсии, конечно, это вопросов нет. Ну, вот, людям что, не за что жить, а их еще жмут. 1800 серьезно? Ну 1922 было 1800. <смех> Добавили 122. Зеленский, слышишь, да? Я надеюсь, может быть, кто-то тебе покажет это видео от, с э, таким криком души от пенсионера одесского, который для того, чтобы прожить, ловит рыбу, правильно? Ну, я фактически не ловил, но хотел, Ну и сейчас это. уже не хочу. Уже? Никто той рыбы не <смех> Ничего но Это если я, не дай бог, поймаю 5 килограмм, я что, попал на штраф получил? Ну, по сути, да. Ну, если он меня попал 5 килограммовый? Нет, Нет, нет, не, нет, если один большой, то вы можете забрать даже 10-килограммового. В законе так написано, что если он, у вас он один большой, сколько бы он ни был, он ваш. Да. Но если там, кроме него, еще лежит, то тогда то надо было выбросить. Ну, не выбросить, а выпустить, я имею в виду. Ну, понятно. Ну, нехорошо. Не, я с вами Но согласен. Интересует, сколько они имеют там, те, что создавали. Это все. Нет, просто если бы вам просто если бы вам дали достойную пенсию, такого бы не было. Господин Зелинский, сделайте нормальную пенсию для народа, чтобы они не кормили комаров на речке, а могли купить тот килограмм рыбы. Спокойно, да. за деньги. И больше ничего не надо. Скажите, сколько вам достаточно было бы, чтобы прожить? Какая, вы, вы считаете, достойная считается пенсия? Чтобы вы вот могли достойно платить коммунальные, чтобы вы могли Ой, прожить, прожить одеться. Ну, сколько Вот сколько вам нужно? Ну, если посчитать коммуналку, все. ну, наверное, не меньше 10 тысяч надо, чтобы за все заплатить и пропитаться, и одеться. 10 тысяч гривен? Ну, хотя бы, да. Это, да. наверное, в данный момент минималка должна быть. Я с, не, я с нет, вами согласен. Не, не Сколько, да. Ну, так вот, прикинуть, я не говорю, чтобы жировать, да? Ну, хотя бы мог что-то покушать, одеться и заплатить за... Да коммуналка-то пожирает, наверное, я не знаю. Что. Пожелайте что-то нашим подписчикам хорошего. Ну, что хорошего? Чтобы законы поменяли, это будет хорошо. В точке зрения чего? В точке зрения, чтобы человек мог себя прокормить, а не на выживание жить вот так Чисто выживание, ну, это выживание. Спасибо вам. Всего Вы хорошего. Вы же понимаете. Что... Да. А теперь дошли до ручки, до края.